собраться на часах 6.39 2 мая всех с праздником православных и снова, как вы уже поняли под заголовку бегом на выезд в Тулу, часть два парни в этот раз решили не просто добежать до славного героя а они решили сделать небольшой триатлон это сначала проплыть потом проехать на великах и, соответственно, уже потом добежать. Это эксклюзивная тема, никто еще этого точно не делает для Оборачиваться назад, вспомнить год назад, мы стояли ровно также же на с парнями. Была зима, снег. В итоге матча вообще не было в Туле, но ну, парни решили не отказываться от своих э, планов и в итоге добежали до Тулы. Вы выпуск видели, еще раз можете посмотреть. Это сейчас здесь будет подсказка. В этот раз. Такая вот история, не знаю, что зато этого получится Мы уверены в парнях, поэтому с вас максимальная поддержка Сразу ставим лайк, подписываемся на канал, который вы еще не сделал, И, соответственно, внизу в описании под этим выпуском будут все соцсети ребят Поэтому, братья, ну что нам респект и уважуха. Парням из Crazy North, соответственно, также респект и уважуха, потому что они максимально в эту тему включились, поддерживают парней и, соответственно, мы, так скажем, на подхвате. Ну что, дневник фаната, мы начинаем выезд в Тулу. Начинается в воскресенье, матч в понедельник. Парням удачи, мы сейчас вам все покажем, как они начинают плыть, как начинают ехать на великах и как они будут дальше по маршруту следовать. Дневник фаната, Crazy North мы начинаем. Давайте тут смею, чисто как проп... я доплавался уже. И, ту, и вот тут чисто проплываю, да? Короче, парни, первый, первый пункт, этот пункт отправления. Это Леха, Серега, все помните их по тому выпуску, как я уже сказал. Парни, в этот раз что-то такое, да? Триатлонная. В этот да, раз Шаг вперед, да, делает май месяц, но ну, не такой теплый. Водичка прохладная. Вообще, объясните, сейчас наверное, будут многие задавать вопросы по ходу этого выпуска, почему там аку не переплыли, да, то есть как бы было бы интереснее Тема триатлона вообще в чем она заключается? Но это соревнование, которое как треборе называется. Да, то есть у тебя сначала вода, потом вел и потом бег. Ну, пока у нас получается на середине маршрута до дотулы. То есть, ну, грубо говоря, проплыть, проехать, проплыть, проехать, ну, это не камильфо получается. То есть, ну, это уже больше какой-то там дуатлон, наверное, получается, или что-то еще. А мы хотели сделать именно в формате триатлон. Ну, мы рассчитываем проплыть, так как вода немного холодная, так скажем, да, то есть, ну, не немного, а холодная прямо. Вот, придется немножко дистанцию сократить. Поплывем, наверное, ориентировочный на метров наверное, 500 Слушайте, ну сейчас время 7.22. Грубо говоря, там через 3 минуты вы стартанете. планируете, дай бог, все будет хорошо. А в какое время прибыть в Тулу? 15-16, там, может быть. 15, я думаю, да. В районе 1. Да. До 15 финишера. Ну, короче, я сейчас на секундомере засекаю время. Ради интереса проверим. Вечером мы вас встретим в Туле. Угу. Сюда вы прибежите. Ну что, парни, желаю вам удачи. Все, кто сейчас смотрит выпуск, также пожелайте парням удачи, как я уже сказал, все ссылки на парней оставим в комментариях. Поддержите эту тему, потому что реально тема уникальная, впервые, я так понимаю, в фанатской среде, да. такое троеборье, да, с выездом. Вчера писали, Ищу. нам это войдет в историю. Ну что, давайте там начинаем эту историю, ставлю секундомер. Ну что, пять. мужики, давайте, удачи вам, запускаем время. Что, готовы? Раз, два, три, погнали, пацаны, удачи вам. Время пошло. Че, первый этап парни преодолели? Так, нормально? Отлично, кстати, вода я думаю. Леха, вода. Леха, китик то китов просто на береге. Я заморский. My time now. You gon' feel me. See what I'm about I've been patient waiting Yeah, I'm up above it now And I got that drive You know I'll push it to the ground And I can't leave nothing Yo, I need to get it now Cause I've been down bad before And I can't go back no more Cause I've been down bad before And I can't go back no more Ain't no other way I'd rather ever take this road I put it all through my back And then I go and take some more And ну что, братва, парни добежали, мужики. Пока такая промежуточная отметка перед финишком. Это отель SK Royale, где находится наша команда. Потому что парни с пресс-службы небольшой подарок вместе с нашей командой. И для вас вы сейчас о нем узнаете. Ну давайте в двух словах, пока чудо до финиша не добежали. Такой быстрый флеш. Как дорога, как температура, как по здоровью дела. От... Погода спартаковская, горки злые, ну все отлично. 500 -500. Сначала планировали двушку, где в но поскольку такая полоска была непонятна, нечего не Там баня, Но что мы не добежали Точно, я тебя, не помню На Ну, вас на вас ну на вас знаю, на машине на только что подъехали на да? А Ну, как обсок подготовить, есть, ты за сколько 250 километров подбежал. Машинируй. Ладно, ребят, чего Мы тоже подальше подготовили. Команды подписали. А Готовятся, да, мы как самые свежие тоже. И по билетику ждем Спасибо. Все вместе, там бегать не надо. Плавать тоже не надо. Выиграть обязательно. Нам легче поставить Попут да, да. открывайся, секундомер На часах 15 часов 25 минут 20 <связать> 15, 25, 35, 36 Ну, 15, 25, 33, 36 Слушай, ну время с командой там, понятно, Фух, но все же, все же Жму вам пятака Выражаем вам огромный респект, мужики да, да, да, Что, да, что случилось да, да. с колесами моего велосипеда? Слушай, ну это на самом деле стандартная, тем елок у колеса, колеса разрывает Стружка летит, вот это металлическая -а -а. от них А, колеса а у вас почему только колесико -то Да, да, они да, да. сильно вот. а качественные По давлению, то есть легкие там вот готовы были парни. В этот раз без флага, как в том году, по-моему, да, да? Да. Но, но с э, футболками от команды в любом случае эта тема заслуживая. Поэтому, ребят, все, кто посмотрел этот выпуск, ну еще сейчас жмем на паузу, ставим ребятам лайки. Видите, бег маму и спартак. Да, рост, либо с нами Бог и Московский Спартак. Полицию да. <с six> на такой праздник. Раз, два, два три. браться, мы уже на стадионе, как бы снимать было сегодня в день матча, собственно, нечего. Поэтому, как бы, все отдыхали, кушали после ночи. Все восстанавливали силы для того, чтобы сегодня трибуну и поддержать нашу команду. За моей спиной наша гостевая трибуна, ребята подготовили небольшой перформанс, который гласит, вот это наш футбол, на нем будет изображен телевизор, и в этом телевизоре будет наша трибуна, которая будет шизить. Тем самым мы а, говорим а, то, что наш футбол – это футбол с болельщиками, футбол с эмоциями, футбол с флагами. В общем, фанаты – это душа стадиона. Погода немножко что-то подкачивает, но в его случае это спартаковская погода. Надеемся на победу. Ну, наоборот, о вообще говорить. Начинаем. И у них парада, Погнали. Очень забавная тема возле фанатского сектора. Кулы. Собственно, сразу находятся наши ребята, которые покупали билеты просто на эту трибуну. Сейчас был небольшой какой-то конфликт, но, в общем, все по классике. Очень напоминает матч с черкизм, когда, в принципе, вы помните, что было. Вот вот, небольшая драка завязалась. этот раз да, все то же самое. Никаких стюардов вообще никого. Просто наши стоят. Рядом Тудыгерри и маленький заборчик. Понаблюдаем. Александр один один 0 ёпта, начинается самое веселое! Начался, значит, трибуна дымнела, наверное, минут 10. В а, самом деле уже соскучились. Просто. что говорить, соскучились. по таким то вову на стадионах. Очень круто. В вообще такой дух. Сегодня дух такой старой школы, что я не знаю, полный дуракос. Все 60, все гибят. Трибуна гонит команды вперед. Куча краснопелых, какие-то постоянные стычки на стадионе. Ну, в общем, вот есть настоящий футбол. Пока счет 1-1, 60-я минута. Мы надеемся, что все в Сбардак все-таки зовет на гол Потому что Сбардак опять атакует Постоянно атакует И ухты ух ты. Вот практически забили как Да-да-да-да-да-да-да Выпуск подходит к концу. Всем спасибо, кто приехал в эту Тулу. Реально было много шизы, угара. Респект нашим парням, которые доплыли, добежали, доехали до Тулу. Всем, кто, собственно, сюда приехал. И нашей команде огромное спасибо за эту победу. Второе место. Впереди два тура. Переживаем за нашу команду. Потому что нужно реально сейчас сплотиться и два матча провести очень уверенно. Вы, липи, липи. За моей спиной находится огромное количество ОМОНов, полицейских. Человек все никак не отойдет от поражения. Ну, бывает, что тут сказать. В любом случае, Спартак номер один в России. Всех спойлеры. До встречи.